Здравствуйте. В сегодняшнем видео хочу рассказать о таком важном моменте, как не ошибиться при выборе квартиры. Когда выбирают квартиры, как у нас обычно происходит этот момент? Днем посмотрели в интернете объявление, а вечером поехали смотреть квартиру. Вот. Я очень много разных был в квартирах В строящихся домах, в готовых домах Днем, вечером, утром И могу сказать, что есть очень такая важная закономерность Когда вы приезжаете днем просматривать квартиру Это один вид То есть вы видите, откуда идет солнышко Какой выглядит вид, куда все смотрит. Если вы едете смотреть квартиры только вечерами То вы сталкиваетесь с другой ситуацией Вечером много вещей не видно То, что видно днем То есть, соответственно, из-за этого вы можете Либо упустить какие-то достоинства то есть днем очень хороший вид красивый вид на что-то и вечером это не видно то же самое и вы можете упустить какие-то недостатки то что днем вы какие-то недостатки увидите соответственно вы их упустите поэтому если у вас в силу каких-то ваших особенностей вы не можете выделить массу времени на осмотр квартиры днем что я вам могу посоветовать посмотрите да вечерами квартиры выберите то что вам больше всего понравилось и Проехайте днем, гляньте на эту квартиру. Это будет совсем другая картина. Может получиться так, что выбрав какую-то квартиру и посмотрев ее днем, вы будете настолько поражены, что откажетесь ее купить. Надеюсь, мой совет вам был полезен. С вами был Дмитрий Иванов, директор агентства «Недвижимость. Новая квартиры" 2004 года. Буду благодарен вам за лайк под видео и за комментарии, если какие они у вас появились какие-то. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик под видео. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания.